Добрый день! Хочу представить вашему вниманию адресники, жетоны, потеряшки, можно назвать как угодно для домашних животных. Материал может быть латунь, медь, алюминий, нержавеющая сталь. На лицевой стороне жетона располагается имя домашнего животного, с обратной стороны контактные данные его хозяина. Разумеется, размеры могут быть абсолютно разными, от маленьких до больших, до значительных. Установка на производится с помощью колечка. Все очень просто. В зависимости от пожеланий заказчика, дизайн может быть изменен. По сути он может быть и вовсе индивидуален. Заказать изделие можно через OLX или же путем связи со мной через Instagram, e-mail, почту. Или Facebook. До новых встреч. Всего хорошего. Пока.